Всем привет! Вы на канале Ростиксон. В этом видео я бы хотел рассказать о неплохом конкурсе на бирже Gate.io, итоги которого подведут уже 23 ноября. А пока вы ждете информацию про конкурс, предлагаю вам спуститься в описании под этим роликом и перейти по ссылке, которая ведет на замечательную биржу Gate.io. Gate.io защищает ваши средства как централизованными, так и децентрализованными методами. Это также первая биржа, которая инвестирует миллионы в фонд безопасности и права, чтобы добавить дополнительную защиту вашему капиталу. В течение 9 лет Гейт работал стабильно и надежно, и благодаря накопленным инновационным технологиям в отрасли, биржа стремится предложить вам лучшее. Перейдя по ссылке Ростиксона, вы можете зарегистрироваться на GATE.io и получить навсегда отличную скидку на торговые комиссии. Также переходите в телеграм-канал Ростиксона, в котором он рассказывает и делится впечатлениями о крипте и не только. А теперь к теме видеоролика. Так как Gate.io всегда стремился обеспечить прозрачность и безопасность платформы, в рамках этих усилий биржа уже в третий раз сотрудничает с аудитом Armanina, обеспечивая 100% маржу для пользователей. Пользователи могут посмотреть результаты на официальном сайте Armanina или проверить, были ли ваши активы включены в аудит. Безопасность активов всегда была главной заботой биржи с тех пор, как команда Gate.io начала свою деятельность 9 лет назад. И решимость биржи поступать правильно с каждым пользователем, который доверяет бирже, никогда не исчезнет. Сегодня биржа запустила специальную кампанию по проверке активов Gate.io. Просто проверьте свой баланс на официальном сайте Armani.io и опубликуйте результаты проверки в Twitter. И у вас будет шанс выиграть тройную награду. Чтобы участвовать в конкурсе, вам нужно перейти по ссылке в описании на gleam.io и выполнить условия. А чтобы выполнить одно из условий, вам нужно перейти на сайт Armani.io, ссылка тоже будет в описании. Заполнить некоторые данные и поделиться своим балансом в Twitter. Как именно вам нужно поделиться? Все просто, вы должны скриншотить то, что выдаст вам на сайте Армонина, далее перейти по ссылке в описании в твиттер на пост, где вам нужно будет вставить скриншот с сайта Армонина со своим балансом, далее тегнуть биржу Gate.io ваших трех друзей и поставить хэштег CheckGateBalance, также необходимо будет ретвитнуть этот пост и подписаться на страничку Gate.io в твиттере. А теперь к наградам. Первые три пользователя в рейтинге тегов твиттер получат токены на сумму 50 долларов каждый. Среди пользователей которые публикуют твиты, соответствующие требованиям, биржа случайным образом выберет 50 пользователей, которые разделят токены на сумму 1000 долларов. Среди пользователей, которые ретвитят официальный твит, который затем ретвизит более 5000 раз, GTO случайным образом выберет 100 пользователей, каждый из которых получит токены на сумму 5 долларов. Также обязательно переходи по ссылке в описании и вступай в команду Ростиксона, по торговле фьючерсами. За рейтинг по доходам команды и объему торговли команды соответственно ты можешь получить вознаграждение до 3 миллионов долларов. Эксклюзивно для новых пользователей будет умножен торговый объем в 1,2 раза и добавлен к общему количеству команды. Также первые 5 членов команды могут получить дополнительные 20 долларов в points в качестве бонуса. Набирай торговый объем, пробуй победить и получи хорошие награды. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и переходите в мой телеграм-канал, где вы можете найти свежие новости про крипту и не только.